Представляем вашему вниманию указатель световой сержант. Световой указатель выхода и направления движения. Высокая яркость светового сигнала позволяет использовать в больших и протяженных помещениях. Световой указатель выполнен в пластиковом корпусе с прозрачным световым фильтром. В качестве источника света используются яркие светодиоды. Широкий диапазон питающих напряжение сети 12 вольт и 24 вольта